И всем снова здорово, ребята. С вами еще раз на связи я, Ванек. И совсем недолго мы в этом стрип-клубе были, в который я в той серии в предыдущей отправлялся. Недолго, совсем недолго мы там побыли. И надо сейчас организовать ограбление. Мы организаторы ограбления. Кто не едем, ну нафиг ее. Вот стрип-клуб, вот тут вот надо быть этот место там запомнить. Мне лично. На F надо. Эй, hey, мэн, what's up, guys? Так, пошли, чё ли. Где тут? Кто тут? А, не, не ты. Кто тут организовывает ограбление? Я хочу долю. Нет, нет, нет, не с тобой. А -а -а. Видимо, я пока что не помог всем. Нужно... Так. Нужно еще посмотреть, что тут. Рядом есть э -э, какая-то еще машина. Так. Э -э -э машина это не знаю стоянка а стоянка конфискованную транс ну не ну чё, поможем то не же ребят ну реально надо помочь наверное надо больше авторитета просто-напросто просто-напросто наверное нужно побольше авторитета себе чтобы можно было потом это сторона подойти авторитет наверное надо побольше заработать как в saints roe помните не в saince тоже надо было авторитетно очень много запо... за за И... очень много авторитет короче надо было на в Saints Row 3 надо было очень много авторитета на самом-то деле заработать. Короче, давайте мы с вами, пожалуй, пока что выйдем из игры, потому что, ну, и буду продолжать зарабатывать авторитет только я лично сам. Пока-пока.